Здравствуйте, мои подписчики! Сегодня будем мы готовить салатик из капусты пекинской, сыра, крабовых палочек, кукурузы. Поехали! Сначала я порежу капусточку. У меня, видите, какая она... Маленькая, я люблю, когда более маленькие, такие вот. А чем крупнее, она жильстей. Я буду использовать половинку, как-то в салатник. Далее будем нарезать грабовую палочку. Дальше добавляем сюда консервированную кукурузу. Теперь берем майонез. Майонез у меня жирностью 67%. Сюда я выдавливаю зубчик чеснока. Это будет у нас заправка для салата. Хорошенько перемешиваем. Вот так. Смотрите, какой салат красивый такой. Желтенький, красненький, зелененький. Цвета красивые очень. И заправляем. Я люблю майонез с большим количеством процента жирности. Кто любит более-менее, есть 30% низкокалорийный майонез. Можете использовать его это на любителя. На вкус салата это не тратится. переложила и натру на мелкой терочке сверху сироп. Вот такой аппетитный, вкусный и красивый салат получился. Всем рекомендую приготовить по моему рецепту. Приятного аппетита и до скорых встреч, мои друзья!